Да, у нас по решению главы, как вы помните, в прошлом году встречался с инициативной группой молодых нижневартовцев, которые изъявили желание, чтобы в городе появился современный роллер-дром. Мы с ними состыковались, отработали вариант нового роллер-дрома, разработали техническое задание. И после решения, думаю, о финансировании проектных работ, вот в июне мы проведем закупку на выполнение проектно-изыскательских работ. И надеюсь, что к концу года, начало следующего года, будет качественная проектная документация на строительство этого розыгрома. И потом, после выделения финансирования на строительно-монтажные работы, соответственно, мы приступим к этим работам.